Да. Да, ладно, ты машиной снимай, тогда. <сих> чтобы понятно было. Носа? Да, семерочку особенно. <сих> <сих> Я ее хоть в интернет выкладываю. Да, замело. Там, нам что, долго. До ютуба. Интернет рядом. Да, мне сейчас нравится, слышишь, хочу, Ну не знаю, хочу. Не хочу. Android приставки теле а... Он... а у нас стоит именно android